Утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там, тема сегодняшнего расклада, что привлекает загадного человека у вас. Первое, второе, третье, четвертое, выбирайте любое времечко в комментариях, а я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, времечко в комментариях в описании под видео, и даже под видео там. Есть временные отрезки, которые вы можете Щелкнуть и сразу перейти к позициям Поэтому, дорогие мои, давайте Можете загадывать любого человека Мы не будем особо рассматривать какие-то пола э, Пулы и тому подобное Мы будем именно, возможно, какие-то черты Что вот зацепили вот данного человека В вас, будь то женщина, будь то мужчина Загадывайте, в принципе, любых Каких-то для сердца любимых Либо нелюбимых людей Поэтому, что привлекает все-таки загадного человека в вас давайте. Если что, ставьте на паузу Отвлеки, отвлеките от моих колец, Стойте на паузу. И погнали! Так. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант? Что привлекает загадного человека вас? Что привлекает загадного человека в вас? Ой! Ваша какая-то, я бы сказала, э -э, ну давайте, но ну здесь не так, а вот так вот. Да, да я подумаю. Ну да, здесь по такому сочетанию так, но здесь у нас девятка. И что у меня вопрос? Логично. Больше, конечно же, говорится о черте характера, о жилке, о какой-то вот именно цепляющей, возможно, энергетике, то есть, смотрите, как, как и почему, да, по карте, тройка мечей, как ты могла такое сказать? А вот могла такое сказать только потому, что у человека всегда есть курс в жизни. Человек знает, как выходить из ситуации, человек умеет, человек знает, человек сможет. Человек знает, где, какой, где ярче, где веселее, и человек это, возможно, даже в свою жизнь как-то превращает. Именно тот человек, какой-то нюхач, здесь, здесь нюхачи, которые, в принципе, знают, что не Необходимо. Возможно, даже при каких-то сложившихся обстоятельствах знает, как победить, знает, куда пойти, знает, как что-то сделать, несмотря, возможно, даже на свои собственные страхи, на сомнения, на неприятности. Возможно, сквозь горлышко эти люди могут наступать. Либо сквозь своим хотелкам как-то но есть очень сильный момент энергии в людях самих, то есть им как-то все особо не почем возможно их оптимизм также могу сказать но я бы здесь не сказала особо это как основная черта оптимизм оптимизм за оптимизмом может скрываться очень сильно много у этих людей но я бы сказала больше что люди все равно не несмотря не смотря ни особо ни на какие условия жизни и комфорта они могут добиться своих целей результатов и при этом это сделать вот сделать из говна конфетку и эти люди могут дорогие мои если надо, если у вас есть это, то конфетку они сделают, если, конечно, вы им очень сильно видать дороги. Поэтому, вот, дорогие мои, вот здесь, возможно, чья-то изворотливость, чья-то хитрость нравится возможно какое-то такое отношение к миру и ко всему также вот здесь особо какая-то не особо сгибаемость то есть этим людям также не все равно на других то есть ваша какая-то также есть отзывчивость здесь несмотря на то что возможно у этих людей все как-то происходит возможно как коверк на коверк перековерк но эти люди очень сильно отзывчивы они восприимчивы также э, здесь может как не восприимчивый к другим желаниям очень может отыгрываться но э, все равно это не здесь отзывчивые люди здесь они очень сильно кстати могут быть я бы не сказала что это главная черта Главная черта ⁇ вот идти, несмотря ни на что, даже осознавая, какие трудности придется пройти и через терни к звездам. То есть вот как-то вот, вот такая внутренняя такая победа, сабля вверх, и я пошла. То есть вот здесь больше какой-то такой момент. То есть ваша жизненная, поэтому я и сказала, жизненная сила и энергия. Ваше желание, стремление, и при этом с полной уверенностью, с полной, возможно, самоотдачей в этом плане. Возможно, самоотдачей. По дураку сверху мечей и по колеснице, я бы сказала, возможно, самоотдачей. А возможно, просто на дурачка ловить. Дорогие мои, вот здесь больше какая-то такая, больше некая черта вас очень сильно цепляет этого человека возможно также что вы можете как-то преподносить все как-то иначе либо ваша также отзывчивость на все эти моменты поэтому дорогие мои вот короче как-то так наш пострел везде поспел и это здесь про этих людей э -э, дорогие мои вот короче да ну я да, думаю все Да, вы из каждой какой-то такой глобальной, какой некой катастрофы, вы рассмотрите какие-то свои возможности. То есть вот здесь как-то так. И, возможно, дать, дадите возможности даже другим. Тоже, в принципе, может такое происходить. Ну, дадите я бы. Дадите возможности другим. Дадите, снабдите возможности других. Возможно, на... Настаивайте на каких-то своих жизненных приоритетах, кстати, и на своем жизненном опыте и пути, и, возможно, кому-то как-то предоставление, либо рассказ об этом. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам. Поэтому как-то да. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант? Что привлекает загадного человека в вас? Кто привлекает загону человека в вас? Ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух Кто у нас журналисты? Журналисты, либо поэты, либо прагматики. тайтюры, смотр. Лучше спросить тысячу раз, нежели чем не спросить вообще. И вот здесь есть, возможно, некая дотошность в человеке. Ну, то есть, это человеку, я так понимаю, привл... какого вы человека загадали, это человеку нравится. Нека... Но я бы сказала, немножечко дотошность в некоторых вещах, в некоторых аспектах жизни и тому подобное. Очень сильная восприимчивость, даже больше, чем у первых вариантов, вам также не все равно. Ваша отзывчивость, ваше стремление, э, возможно, некий момент даже творить. На вас можно, кстати, здесь на людях, несмотря ни на что, можно положиться, в каком бы они состоянии ни были. Возможно, это может оботражаться, что может человек обогреть, а как-то, несмотря на то, что там последняя, не последняя рубашка, все равно обогреть я способен, либо способна. Вот здесь у вас именно этот момент привлекает, то, что вы можете принять человека, несмотря даже, что это вам как-то неприятно, либо больно, либо с вами как-то не на одной волне. То есть здесь больше принятия, здесь больше позитив, позитив, действительность, на вас можно положиться. Вы можете также до всего докопаться, либо что-то спросить. Вы можете выступать очень сильно, в роли сильного человека. Когда станет страшно, вы даже не испугаетесь, но может испугаться внутри человек. Здесь про страхи очень сильно написано. Возможно, вы поборолись с какими-то своими недугами, либо страхами, либо, возможно, комплексами. Человека привлекает ваше, кстати, человеческое тепло. То, что вы можете, как, ну, знаешь, как относиться к человеку как к человеку. То есть, вот здесь, возможно, вот те, кто людям, кто не все равно на других, которые, возможно, как-то подают прохожим, либо как-то вот, как снабжают какими-то ресурсами, кто тоже может проигрываться. Вам не все равно. И, и что вы можете относиться к человеку как к человеку, а не как к куску чего-то мяса? То есть, здесь какой-то такой момент. Возможно, привлекает ваша семья, либо кто-то из родных, кстати. Либо у вас такая семья, у некоторых тут может происходить, либо тыл хороший. Вы всегда что-то найдете для себя, дорогие мои. Вы всегда найдете, за что можно как зацепиться, и за что можно пойти, и за что можно цепляться чем можно порадовать то есть вы всегда найдете какие-то фичи в жизни может лайфхаки может вы знаете также короткие пути человеку это нравится что-то что, что быстро делается либо коротко но какой-то возможно какие-то пути которые вы можете донести и, возможно, чей-то опыт здесь нравится, то есть, вас. Ну, у, вас есть -то, у вас есть опыт в каком-либо вопросе, и вы, возможно, этим, допустим, делитесь, и это очень сильно нравится. По... Также нравится то, что вы показываете в мир, и как вы это что-то делаете. Что-то именно показывать определенное, здесь не все. Здесь вот человек не как распахнутая душа все равно. Все равно здесь есть как бы люди при себе, что-то они за душой таят. Но они это особо возможно просто не показывают. И, в принципе, это человеку может могут, может устраивать. Вы найдете, как вы видите, что сделать. То есть, вот какой-то такой момент, недалеко от первого, но здесь более как-то глубоко и вот раздрозненно и у каждого какое-то свое. То есть ваша жизненная энергия, вас, вас пышет оптимизм, вас, вас пышет новые, возможные идеи, новые хотелки. Возможно, вы очень отзывчивы. Могу еще так сказать. Поэтому, дорогие мои, будет, вот, короче, как так. Недалеко от первого шлей, но немножко иначе. Немного иначе. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Что привлекает загадного человека в вас? После этого расклада кто-то посмотрит и не будет больше смотреть второе дать. <laughs> Ладно, что привлекает загадного человека вас? Что привлекает загадного человека в вас? Да, нет, я правильно. Правильно, правильно. Хитра попки мои! Хитро, попки. Попки хитрые. Что вы симпатичны? что вы симпатичны, вы знаете, как какие-то тоже как лайфхуки, но здесь вы больше, возможно, также привлекаете своей рассудительностью, здесь могут проигрываться внешними данными, теми, которыми вы имеете, вы можете быть очень сильно привлекательны, вы знаете, как этого добиться. Вот здесь я больше бы сказала, как немножко кто-то здесь может сделать, как королеву красоты, самой себя либо из людей. Также ваша рассудительность, ваша логика и ваша справедливость по отношению, возможно, к детям возможно к людям и тому подобное здесь вот засущий порядок вот люди они больше я не говорю что они целомудренные что вот здесь вот вы именно целомудренные нет ваша какая-то возможно логика и рассудительность по каким-либо отдельным вопросам касаемо детей либо нового либо вдохновения и тому подобного Возможно, вы также можете вдохновлять людей на какие-то подвиги, на какие-то свершения. То есть именно к вам идут за вдохновением, за энергией, за то, чем вы делитесь или привлекаете. Ваша основательность и ваша ответственность, то, что вы не боитесь ответственности за какие-либо свои действия, либо здесь больше осознанность. Ваша осознанность каким-то вещам, осознанный подход. Здесь вот именно какая-то логика, хотя вот карты похожи, да, какие-то свои сочетания с какими-то другими, но также по-разному играют здесь. Здесь у нас правосудие, императрица, семерка мечей и паш-чаш с королем жезлов и десятка пентаклей. Ваша рассудительность, логика, возможно, осознание каких-либо своих ошибок, либо ошибок других людей. Не вижу, чтобы доверия, но это не могу исключать. Возможно, такая безраздельная радость, я бы сказала. Вот здесь тоже может, в принципе, проигрываться, но здесь я бы, я бы не сказала, что это как основа. Возможно, какой-то ход мысли и э, все таки более-менее оптимистичный, либо то, что вы какая-то такая плавущая дама-мадама, которая в принципе либо дама-мадама, либо мужчина более основан на каких-то творческих позывах жизни. Вы можете сбыть за мнение чьего-то, за какое-то мнение в жизни, но при этом только его и придерживаясь. Я бы сказала, здесь какие-то такие могут, кстати, могут здесь проигрываться, что именно привлекает, что вы деятельный человек, либо то, что вы делаете, либо творите, либо как вы растете, либо как вы развиваетесь, либо ваши слова, либо ваши действия. Ну прям ход мыслей у вас какой-то идеальный для кого-то. Ну типа как поддерживает вас кто-то. Ну здесь я бы сказала так. Ну поддерживают это не особо здесь видно, но вот ход мыслей. Возможно ваша какая-то логика по жизни. Ну здесь у некоторых людей именно привлекает ваша ответственность к каким-то вещам. То, что вы осознаете, что вы делаете, и делаете порой не просто так. Но, возможно, не всем все говорите. Может, что-то скрываете также. Какая-то некая тайна в некоторых людях тоже может быть явно причиной для того, чтобы притягивались к вам какие-то люди. Какая-то ваша тайна жизни, которую, возможно, не все разглашаете. Какие-то секретики. Поэтому вы достаточно привлекательны для людей. Возможно, оборачиваются и смотрят на вас. Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь внешние данные, ваша логика, то, что вы как-то варите, то, что вы берете все под свой контроль, какие-то вещи, ваше именно мнение, возможно, некая тайна, которую вы держите вокруг себя либо своей личности. Либо ваш ход мыслей и логика, как вот надо, что надо и тому подобное. Здесь как-то вот так. Интересно. Ладненько. Спасибо вам. Давайте, наверное, погнали далее. Как-то быстренько сегодня прям так. Давайте. Что привлекает загадного человека? В вас здравствуйте, кто выбрал желтый вариант. Желтый. Что привлекает загадного человека в вас? Что привлекает загадного человека в вас? Обезьянка. Ничего не знаю, ничего не, ничего не вижу, ничего не говорю. Кто-то какие-то такие черты у людей присутствуют здесь. Возможно, придерживаются каких-то мнений, чьих-то взглядов. Возможно, то, что вы кого-то наставляете, и то, что это можете как-то делать. Можете. Ваше пофигистическое отношение к э, мнению других людей. Свой жизненный путь, свои решения также помогут привлекать загадного человека в вас. Какая-то некая -то ваша твердость, жилка, непоколебимость у кого-то здесь. Непоколебимость в своих взглядах и своих приоритетов. Вот здесь, вот какой то больше, какой-то больше. Вот. вот смотрите, это вот то же самое, что вот. Вот это похоже расклад на, если вы смотрели вот сериал «Кости», главная героиня Temperance Brand, вот это очень похоже на как сигнификатор, в принципе, такого персонажа. То есть вот здесь вот какое-то такое, но без императрицы немножечко. Немножечко без императрицы там в следующих сезонах. Поэтому вот здесь какой-то такой момент, но еще четверки мечей не хватает вот, для, для сухости. Возможно, какое-то ваше какое-то мнение, возможно, также какие-то профессиональные черты, да, но здесь именно вот какое-то наплевательское отношение к каким-то системам. Ну, как вот, вот, немножечко вот на своей волне здесь люди, своих взглядов. Они здесь могут быть творческими, могут быть любыми, то есть могут чем угодно заниматься, но им это нравится. Они придерживаются, вот здесь вы придерживаетесь своего какого-то курса своих каких-то взглядах, взглядов. Вы, вы чувствительны. Я бы не сказала, что здесь сухари. Здесь есть момент чувствительности людей, самих, самих по себе. Есть также отзывчивость. Но отзывчивость, конечно, я бы сказала, больше по конкретным вопросам и задачам, нежели по пустякам. То есть здесь вы обращаете внимание на что-то конкретное, на что-то, что можно потрогать. И в принципе, как... вот здесь логика работает очень сильно. Возможно, ваши логические рассуждения. Возможно, кто-то занимается философией. Также очень здесь похоже. Может происходить, типа человек занимается такими вещами индивидуальность, также индивидуальность ваша. То есть вы, возможно, какой-то либо дресс-код, либо вы что что-то носите. Возможно, индивидуально себя ведете, не похоже особо на всех. Просто вот какая вы есть, такая вы показываете. Здесь немножечко в этом плане пятерочка мечей играет больше. Не похожесть, неординарность, возможно, просто на своей волне. Также, я бы не сказала, что здесь какая-то ханжа, нет, здесь немножечко пятерка мечей, больше отражение пофигизма на других людей. Вот он с тремя мечами и чё, и что вы мне хотите сказать, вы, вы же отвернулись, а я вот три меча-то взял. Здесь именно по по пофигизм какой-то очень сильно такой яростный по каким-то вещам, по каким-то предметам. Возможно, по каким-то, которым вы узнали, либо мнение, которого вы придерживаетесь в своей жизни. Но здесь есть своя философия в жизни, либо свои какие-то мнения, либо свои взгляды, которые, в принципе, возможно, не все разделяют. Но здесь какая-то такая, такая глубокая позиция, немножечко глубоко здесь, как личность его привлекается, либо вас так человек знает, либо, либо что. Либо вы личность такую загадали, <rpp> <improved> <véhic intermediate> ладно, поэтому вот так. У вас есть чем поделиться, то есть, дорогие мои, кто-то здесь кого-то загадал, либо вас, <р> <Jenna> ладненько, а может в принципе проиграться, если вы кого-то загадаете, кого узнаете, да, за что за что, что вы, вы мне привл... что привлекает, вы мне... что привлекает меня в этом человеке тоже, в принципе. А? можно, но потому что здесь деятели какого-то привлекают. Ну, именно деятели загадали. То есть человек чем-то делится, человек какими-то своими взглядами, возможно, может постами, может еще чем-то, своими мыслями, наработками. То есть здесь я больше бы сказал какой-то такой момент. Также в вас есть некое терпение и терпимость либо спокойствие в каких-то вещах, либо на своем пути. Может, вы храните также загадку. Не скрывает своей полностью карты ни в коем разе. Не, не, не, не, не, это не про вас. Вы будете действовать только, если уверены в этом. Ваши знания, ваши познания в жизни тоже привлекают загадного человека. Вы конфетка с шоколадной оберткой, это надо знать. А у кого-то просто... А вдруг смуглая просто кожа, поэтому конфетка, да? Поэтому вот, короче, как так. А муж загорит. А, поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Ну, больше вот я вот такого... Я вроде все как сказала. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы посмотрели, загадали и тому подобное. Ставьте лайки, комментируйте и м -м, подписывайтесь на спонсорство, потому что спонсорство имеет такую прерогативу, что вы можете зайти на стрим и сказать, «Мариночка, а можно такую тему?» Я так скажу, «Давай!» Ну, не всегда, но такое бывает. Поэтому вот, короче, как-то. Так, спасибо вам за все. ставьте комментарии, ставьте комментарии, ставьте, ставьте комментарии прям сразу, лайкайте и дзиньзон на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые крутые видео. Поэтому желаю вам всего самого лучшего, и пока-пока!